У меня монета. Педи. Не Я не знаю пока. Ну, это. Сказка. Сейчас посмотрим. Фу, ветер сегодня сильный. какая-то я не вижу одна копейка Надеюсь, ну вот первый монитосик сегодня и одна конинка маленькая в начале в самом значит есть будем искать я буду следить за тобой Показывай! Да не надо мне снимать вон проволоку! Показывай, что ты нашел, нашел! Давай крест! Ты а то сейчас да, Георгий, Георгиевский крест выкопаешь и не покажешь нам! Конечно не покажешь! Еще и бросишь, домой увидишь! Тут, наверное, после того, как этот крест нашли, все и отбили! Вдруг еще какой-то завалялся! Целую монету, Целую монету. О, не хватит, говорю, кружку даже нашел. Это, это же Круг... а ты нашел Хуя себе, вообще раритет. Круто наше кружку. Это же. Че по сумке лазишь, бля? А, а че? Впалил круган твой, да? Ой, какая что шляп... какая-то шляпа интересная? Ой, а что? А, это а у меня батарейки там. Ой, а что -то что -то сегодня, что Нет, это я в Сухабузиму еще люблю. А че такое? Это а день... вот сегодня. Вот это сегодня и вот это сегодня Это прочитай что там написано А я не вижу а же у меня диван, это, смотри, это, это ходячие это а, -а, -а. а где который ты сегодня накопал? Она лежит в отдельном кармашке Это коробки спичек может было да? Знаешь раньше мы для коробки спичек делали Вот, то есть она не вся, она еще должна была быть А здесь вот для черкаша Скорее всего как открабка из подписчиков. Да? Ну, раньше ну, были такие. Я такая интересную вещь оказывается Что, нашел. Проволок маленькая, маленькая, Маленько, <гвозди> маленько, <гвозди> маленько <гвозди> сломанная. <гвозди> она маленько сломанная, значит. <гвозди> <маленько сломанная. гвозди> не целая. так бы целая была прикольная. А, а это тебе зачем? Алюминий. Так я тоже там несколько таких. Так надо ополосить. было собирать. А зачем? Как зачем? Я это сдавать не буду, мне не Подкопил, <гвозди> сдал. Канина А покажи канину, которая помешает. Вот сейчас я нашел последнюю канину, там на поле. Вот это более-менее интересная резня, ну такая. Ну ка покажи. Ну, а, это ну это я тоже такие находил. Не, я имею в виду, что на этом месте. Здесь, свободно. Э, э? У нас да. не модно было? Да, это же татары или те там делали эти Я у нас один раз всю за всю жизнь единственную монету дрявую находил две копейки. Ну, начала второй ну, ладно, это и всего, за время а вот смотришь в Казани, там татары... опять Советская солнце свечивает не вижу ничего вроде видно показываю сигнал Одна копеечка выпала Если видать ее, где она? Вот она Не знаю, там как видно Сейчас покажу на ноге Одна копейка Такую я еще не находил ни разу 24 год, по-моему Вроде как Ну извините, я слепой да, наверное, 24 потому что у меня белоны такие есть. С таким гербом. Да. Вот так. Вроде видно хорошо. 84 сигнал четко показывал. Канина гладенькая попалась. О, пищит. Вон какая. Обычно попадалась этими с, фу, фу, с ребрами на краях ну с вырезами такими резная это гладкая все кунинка все ж таки нашел я монитос так видно не видно Одна. Одна вторая потертенькая, но все ж таки ништяк. Николай Первый. Год, наверное, я не увижу. 1800... Непонятный год. Но одна вторая. Показывает да, В земле также показывала 88-89 Все, ништяк Такие штуки попадаются О, Пуля какая-то или что От ружья на лося блин Чуть тоньше моего указательного пальца Свинцовая Тяжелая Вот Свою такая херня Где-то сантиметров 15 Вот кусок земли И еще один был кусок Я его раздробил Вот такая находочка Так, мне ее показать Вот так, наверное О. Одна копейка серебром 1880 Не могу понять, то ли 12-й, то ли 42-й. 42-й, по-моему, год. Николай первый. Отличная находка. Маленько погнутая. Красивая, блин. Была бы золотая. Золотая была бы. А так-то что? Кокарда да кокарда Погнали дальше Держателем Прохора город это про Советую копать все подряд сигнала, Кроме конечно чернины Вот сейчас сигнал был Беспонтовый Копнул Где видно не видно Вот он Крестик ну, Походу алюминиевый С колечком крестик красотища копать не хотел просто копнул уже потому что здесь все выкапываю каждый сигнальчик так вот Озель речки может даже и цепурка где-то лежит рядышком витек что-то нашел вот так вот копайте все сигналы Булька еще, не булька еще, неважно. Ну-ка. Вот такой сигнал. В земле он вообще булькал. Ну. Хоть такой, все равно интересно. Ленин значок. О, вот такой. На этом месте где-то, дедуля мне говорил В 68 году мужик нашел золотой пятак Туда еще металл искать или не было Так что будем искать Чего нашел? Можно посмотреть? Мои любимые копейки? А что это? Нет, а? Это ну, ну, это короче, знаешь что, они раньше купались тут, на. На баллонах, на баллонах, на баллонах ну на этих... О. Витек меня уже латуни, нахуй, насобирал, блин! Это еще у меня уже такая... А? Ты тоже их собираешь, на? Чё я это? я беру, беру металл, ну. а. Сдал потом. Я, у меня их уже штук 5, нахуй, лежит. Их, они вот вдоль берега, везде. И там у нас возле речки также же самое. На камерах, Ну, да. ну купались. Все, пошли искать золотые пятаки. Что там мне? Копейка. 28, да? 1928. 1928. Желтенькая. Они обычно черные попадаются. Прям черные-черные. Ну, клево. Ну, она чистенькая практически Ну, просто помыть надо под кран Опс Сниму вот эту штуку Вот такая маленькая Пиздюленькая Вот Походу, медная Они мне очень часто попадаются Но это, походу, не патрон У него здесь гладкая сторона как ее снять Не видно, наверное, ничего Красное, медная И мне они попадаются довольно часто Прям очень часто И мне они уже надоели Кто знает, скажите, что это такое И лежат на глубине Ну, 10 сантиметров где-то Я их уже много таких наковырял так. Вот она 15 копеек Фу. 1961 год Ну-ка сейчас посмотрим Как она пищит О. 45, 46, 47. Ну вот. Все-таки. Питачок. Ходячка. Ходячечка. Ну. Ближе к речке сейчас пойду. Там посмотрим тоже еще. Вот такая находочка. А? Ха -ха -ха. Не знаю, конечно, что это за металл Сейчас будем свете разбираться, смотреть Пробы я не вижу Походу Какая-нибудь латунь Колечко с камушком Желтый какой-то Блестит Крутое кольцо ну-ка сколько она показывает, посмотрим сейчас. Ну-ка, ну-ка, кольцо. 45-44. Ну оно, в принципе, земле также показывал. Вот такие вот дела. На золото, конечно, не похоже, потому что-то что, что оно какое-то пасмурное, Сейчас будем глядеть. Ха -ха -ха -ха. Колечко это приятно. Еще не знаю что, но я ее уже шортнул, блядь. Ширканул лопатой, блин. Ну здоровое что-то. А что не вижу? Сейчас я ее квасом полю. У меня ядовитый квас есть. Московский. Блин, жалко вообще, блин Так тупанул Ну похоже на пятак здоровый Или трешка может Николая второго Что-то аж руки затрястись Вроде не золото, а руки трясутся сейчас я покажу вам Сейчас чуть сполосну ее И посмотрим Так В общем это 5 копеек Потом еще дома посмотрю Внимательная а, я взял ее шерканул, блять, аж ножом по сердцу. 5 копеек. 1872 год, по-моему. ЕМ. Мы еще дома ее глянем потом. Вот такая находка, я ее взял, коцнул, блядь. Вон, чутка. Ну ладно. Патине э, Какая питачина, блин, жалко. Ну, суть в том, что питак это же вообще клевая, я сегодня питак нашел. Ой. Кот снова, ну и хер с ним. Еще найдем. Зато питак. Красота. Сейчас буду лазить. Трава. Он какая То есть сильно не походишь И то он цепанул как бы Над травой Вводя катушкой Смотрим дальше Хотел оттереть Но не получается оттереть Я не могу понять что это такое но Вот на этой стороне похоже На пролетарии Я понять вообще не могу, что это такое Сейчас попробую сфокусировать Хотел помыть ее, она не моется Ну, квасом Кыш, блять Вот такая монетка Будем потом смотреть, что это такое Там проблескивает, как будто серебряное Может даже серебро советский герб а здесь беленькая вот здесь вот в красной пятне белая вроде бы серебро но все равно клево не посмотрел что она по воде и показывает Ой! 50, 51. Вот такая вот монеточка. Выключил камеру. Провожу мы до тем местом, где я поднял сейчас эту монетку. А тут опять пищит. А он кажется той вывалился. А, не фокусирует. Вроде две копейки. Не знаю, видно, не видно. Не фокусирует. Не могу, короче, снять нормально. Вроде 2 копеечки. Вообще мутно все. Ладно, так хоть не мутно снимать. Такая же с щитом. Не знаю, видно не видно, вот так сейчас положу. О. Блин, плохо камера стрёмно снимает. Сейчас на штаны попробую положить. Вот так вот если и короче на камеру наверное не видно. Видно здесь щит Я щит вижу А в щите 15 написано А там 20 по моему было на той вот А в той 20 было Значит это 20 Это 15, это 20 копеек Щитовик так называют Ну прикольно Я первый раз такие и нахожу вот так вот. Ну-ка, сейчас здесь. Ну, не хочет, короче, фокусировать. Ладно, будем так снимать, как есть. Камеры дергой. советский выпал. Ну, а что бы его не снять. Я их люблю. Они мне нравятся. Ох ты, упал. Вот он. Красивый. Ну, какой. В тень маленькая вот так да. Вот такой вот тревольничек Год разглядите там Я все равно не увижу Красотища Хожу по обрывам этим Одна ходячка попадается о. Река мелкая, мелкая вообще стала. Перекатики он небольшие. Ух, маленько проморгал я вот куда я сейчас показываю там устья двух рек вот там я лазил там питак нашел и что-то заходился заходился я аж сюда приперся Но сейчас смотрю я уже на большой реке надо было там ходить сейчас пойду обратно положи его с нами печатку сзади что-то еще написано дай, не пойдем Напись там янисейской, А янисейской что? Губерний, наверное. Губерний, наверное. Ну вон, это корона царская. Ну смотри, какая она же. Пуговица клевая. Это Сука. коллекционный экземпляр. Да, позолоченная, блядь. Не, ну она старая, наверное, она пиздец. Наверное, Енисейская губерния это. Да? Царская. Царская корона, ну, пуговица вообще клевая. А сзади что-то там говорю, ну чуть непонятно. Тут, ну, она, на меди, это сзади медная. А это ну, вот видишь? так она есть, да плоская или грязь это набита? Нет, тут получается, это не, да, это, это медь вот зеленая, видишь? Ага. Это медь, а сверху какая-то вот эта, как позолочено. Позолота типа, да? Ну и тут вот, написано, ну тут, блин, непонятно написано. И внутри медь, а сверху покрыта, да, на чем то ну? Она как это получается как еще другой материал, металл какой-то. Ну-ну. А муж тоже медь, то блазит, медь тоже позолочен. Ну. Ну это по-любому позолоченное, наверное, а -а -а. да? Вон, смотри, как блестит Вообще. Венесейской, написано. Денисейской. Первая да? трешечка моя. Первый раз трешку нахожу. Оп. Вообще клевая. Какой ты говоришь год, Витя? Я просто не, не вижу. 1916 год. Николай II. Так. Басик, Красава. Три копейки. Ништячок. Ищем дальше. Значит, есть здесь цари. Погнали. Приехали покопать чисто поле, да? В чисто поле, ну. А здесь такая хуйня, да? А здесь вот такая вот хуйня. Проволокой Это все, все блять, огорожена. Аккумулятор стоит лечейный. Огорожено проволокой. Я же так, я же так и загляну в эту коробочку. Не надо. Да я потом погляжу, я сейчас что... гляжу. Вот проволока, проволока, проволока, проволока. И вот такая штука, она. Заземление, смотри. Посмотрю, что там в этой коробке. Весь, весь, Витя. А у них в этой коробочке? может это увеличивать напряжение, может реально хбет течение. Да, это, это, это этот, э, как его, блядь? Ну и что? Прислань-то проводу. Ага. <связывайте> это преобразователь напряжения. То есть он увеличивает напряжение? Да, да? просто стоит. Ну, да а, а, ж... а для чего я бы не понял, для чего эти городили, чтобы выйти. Ну мне тоже интересно теперь. Вот здесь и два мельника городет. Покопать другие, чтобы ты не копал. Смотри, не задень, у тебя пешком пойду. Вот такая вот территория, блядь, вся И под напряжением. Стоит аккумулятор. Видать, с этим, с преобразователем напряжения. Там уже не 12 вольт, но 220. Его, блядь. Вот она, проволока идет вдоль. Видек не за день. Вот она нахуй. Нихуя огорожена сколько. Нихуя себе Все огорожено ёпки. Витя бы не задел проволоку а то вспыхнет Столбики стоят Все огорожено Вот это дела Вот это мы покопали Вот поляна хорошая Где Витек встал ты прикинь какая территория, да, огорожена А, это это Это наоборот, чтобы коровы не выходили с территории Вон они коровы Да? Да, да, вон они, видишь? а, -а, -а, -а. Это чтобы пасутся и чтобы они не выходили Вон они, видишь, лежат? Где? Да, вон да. да. А, вон ну, они подведем они. итог Сейчас камеру сниму Вот так вот Так, как каждая Значок Ленинский, ВЛКСМ, даже с этой штучкой сзади, на гайке прикручивался, но. колечко, смотрел я это кольцо, вот здесь стоят какие-то пробы, но никто так и не смог их разглядеть, вот оно. Ну явно выбито И вот здесь тоже вот проба стоит Вот в этом месте Если бы камера хорошо Фокусировала, я бы ближе показал Ну оно легенькое Вообще легенькое кольцо Ну проба какая-то стоит Даже две штуки Здесь и здесь Колечко. Вот Это дробина, которую я показывал, с чем ее сравнить? Вот три копейки советские. Сейчас поближе. Три вот, копейки и дробинка вот такая свинцовая. Так, ну вот, три копеечки уже видели там все. Год 1930. -й. 3 копейки, 1 копейка, 1928. что-то Вообще ничего не видно. Вот так вот если... Тоже не видать Ладно, ясно уже. 15 копеек, 61 год. 5 копеек 1872 что-то вообще вот так вот на лучше будет видно пятачок где-то я ушлепнул маленько Но слегка здесь даже не видно в принципе что я его шмякнул пятачок трешечка трльничек 1916 год вот Такая треха Так, не лезь сюда Не лезь, говорю, сюда Не знаю, как их показывать Плохо видно Вот так вот, видать, хорошо Три копеечки Николаевская так, это у нас одна копейка серебром, 1842 год. Блин, сейчас я попробую поставить камеру вот так. О. Правильно держу нет, вот так вот. Такая копеечка, хорошенькая так вот уже там видели уже ранее это по моему я смотрел черезующитель на стекло 32 год 1932 20 копеек щитовик в щите так одна копейка иди говорю не лезь сюда Одна копейка 1924 год Такая копеечка Здоровая По сравнению С трешкой советской Вот она Три копейки советские И одна копейка Советская Это ранний совет Это уже а, 30-й год. 30-й же, да? 30-й, да. А это 24-й. Вот такие копейки. Вот копеечка одна. Поднять сейчас покажу так. Ну, плохо видно, и она не очень хорошая. 1903-й, по-моему, год. Одна копейка. Николаевская Николая I. Одна вторая. Да, одна вторая Николая I. Такая копеюха попалась. Потом, что у нас тут? А, тоже это в щите. Тоже щитовик. 15 копеек. 15 копеек. По-моему 33-й год. Я смотрел, сейчас не увижу. Да, 33-й. Конинка. Вторая где-то потерялась. Не смог найти. Сумки не было. И крестик. Такой крестик. Вот, это из таких интересных находок. Про это я вообще молчу. Это я всю сумку скидывал как бы тут есть, советские копейки, вот две копейки советских, я уже их просто в сумку кидаю, Он даже вон, с жмурдиком, с пробками, здесь тоже всякая шляпа, и такие ходячки, это херня, ну, вон, монетки есть, но я их уже, это и советские, и ходячки наши, все бросаю в одну кучу, со шмурдиком вместе, потом отделяю их убираю в сторону смысл, я их не снимаю на камеру когда нахожу вот такой вот выход ну интересно попалось кольцо питак, трешечка вот пятак с трешкой вообще первая трешка у меня ни разу трех не находил это первая троечка угу. Не видно что-то ни хрена вообще ну ладно ну и говорю куча шмурдика. и это я уже половину шмурдика откинул большого пробки остались до да всякой мелочь. вот такой вот коп кому интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал скоро будет новое видео всем пока до скорых встреч